Здравствуйте! С вами, как всегда, в это время программа «Неделя спорта» и я, ее ведущий, Арсений Каримов. О главных событиях студенческого и мирового спорта прямо сейчас. Для начала перенесемся на автодром «Казань-Ринг», где 10 и 11 июня прошел этап Гран-при «День России». Кто стал победителем в этих гонках, узнаешь в сюжете Виктории Степиной. Рев мотора, скорость 250 км в час и адреналин. Все это гонки этапа Гран-при День России, которые состоялись 10 и 11 июня на автодроме Казань-Ринг. Четвертый этап соревнований на лучшее время круга любительского чемпионата RHHCC собрал гонщиков с разных городов России. Каждый участник старается проехать круг за максимальное быстрое время. Машины выстраиваются в колонну возле старт Гудок и они одна за другой срываются с места. 3,5 километра, Крутые повороты в возвышенности и спуски все это надо преодолеть пилотом болит да, очередной этап чемпионата РККЦ который теперь включается не только соревнования как бы уже постоянных участников. Ну и мы вели кубок новичков. Вот сегодня первый раз они приехали на автодром Казань-Ринг. Ребята приехали из Мамитогорска, то есть уже приезжает здальних России. Казань как бы оказалась такой трассой, которая способна объединить Запад и Восток. В этом ее уникальность, и она Объединяет, скажем так, автоспорт России. То, что сделать в европейской части очень тяжело. Поэтому мы надеемся, что в следующем году мы здесь организуем какую-нибудь такую тотальную битву между тайм-атакерами Востока и Запада. Вот, что будет, наверное, очень интересно. Вот. Ну, а наш чемпионат как бы пока развивается уже восьмой год. Мы приезжаем сюда уже на протяжении последних, наверное, семи лет. Стандартное казанское приятное гостеприимство. Ребятам очень нравится. Скорости, которая здесь достигается, перепады высот, очень приятный автодром. Ну и сегодня вроде погода, обещали дожди, но пока ху -ху -ху. Но мы договорились. Да, договорились, да, что все вроде нормально. Вот. Достойный результат показала единственная девушка в соревнованиях Мария Горбачева. Участвовала она в категории RVD Street. Сложную трассу Мария проехала за 1 минуту и 35 секунд и заняла почетное второе место, отстав от лидера соревнований всего на 5,5 секунд. Итогами мероприятия стали победа казанского пилота Владислава Сивова в классе Super Race. Трассу он преодолел за 1 минуту и 30 секунд, а 6 кубков забрали гости из Москвы Олег Безубик, Сергей Кольцов, Станислав Агафонов, Кирилл Латышев, Святослав Манцов и Георгий Романов. Виктория Степина. Неделя спорта. Утро 7 июня для команд Поволжской Государственной Академии Физической Культуры, Спорта и Туризма и команды КФУ началось с перенесенного матча студенческой футбольной лиги на стадионе Буревестник. Борная Поволжской Академии выходила на встречу уже в статусе чемпиона, и этот матч не имел для них турнирного значения. Однако это не стало поводом расслабиться для ребят из Академии Спорта и Туризма. Несмотря на равную первую пятиминутку, сборная КФУ не смогла совладать с натиском фаворита и уже на седьмой минуте Тимур Хакимов открыл счет в матче. Не успели федералы опомниться, как Анатолий Винокуров уже через две минуты удвоил преимущество сборной по ВОСУ Государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Очень часто бывает в футболе, что быстрый гол ломает игру, а тут их случилось сразу два – Сборная КФУ сумела охладить уже вошедших в куражное состояние соперников и сумела выровнять игру. Даже создали несколько неплохих моментов, но забить не удалось. Итог первого тайма 2-0 в пользу команды Академии спорта и туризма. Перерыв пошел на пользу больше сборной по Волжской государственной академии. На 37-й минуте Данил Костылев сделал счет 3-0. К этому моменту сборная КФУ уже изрядно подустала и тренеры пытались освежить игру заменами. На поле вышли Рамиль Загиров и Роман Сафиулин. Игра начала потихоньку выравниваться, но на 59-й минуте Данил Косфелев оформил дубль, окончательно похоронив надежды федералов заработать хотя бы одно очко в этом противостоянии. Как итог, Поволжская Академия 4, Казанский Федеральный Университет 0. Чемпионат студенческой футбольной лиги Республики Татарстан подошел к концу, и турнирная таблица выглядит таким образом. Первое место заняла сборная Поволжской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. В их активе 34 очка. Второе место заняли сборная КНИТУКА ХТИ с 26 очками. И на третьем месте расположилась сборная КФУ, которая набрала 19 очков. Остальные результаты вы можете видеть у себя на экране. Теперь переходим к другим темам. С 5 по 10 июня в белорусском городе Жлобин состоялась очередная спартакиада союзного государства, где принимали участие спортсмены нашего спортивного клуба «Казанские юлбарсы». И сегодня у нас в студии председатель спортивного клуба Ренат Мингалеев. Добрый день. Привет, Ренат. Итак, как прошла спартакиада в целом? Как вас там встретили? Какие впечатления? А, спартакиада пошла очень хорошо. Белорусы оказались очень гостеприимны... гостеприимными. Итоги... Начнем с итогов, что, в принципе, белорусы оказались нагло выше нашей делегации российской, потому что наша делегация в основном стояла из любителей. А, это победители и призеры чемпионата АСК России. Наша команда попала туда а, как приглашенный гость, потому что по атлетике у нас не проводится чемпионат АСК России, и уже по результатам а, других российских соревнований. Но... Несмотря на это, мы тоже не смогли провести профессионалов, а взяли любителей легкой атлетики. Потому что в данный момент наша федерация легкоатлетики России находится под баном. И любые выезды наших легкоатлетов, которые участвовали в чемпионате России, первенстве России и областных соревнованиях, не имеют права выезда на международные старты. Поэтому мы взяли обычных любителей, которые выступили очень достойно, даже заняли призовые места. А в каких же видах спорта был представлен КФУ? КФУ был представлен в легкой атлетике в таких видах спорта, как 100 метров, 200 метров, 400, 800, эстафета 4 по 100 и 4 по 400. Ну, начнем с вида 100 метров, где у нас отличилась Регина Икупова, студентка Института международных отношений и востоковедения, которая заняла второе место с результатом 11 секунд, о, извиняюсь, 12 секунд 2 десятых, проиграв всего одну десятую а, спортсменки из Беларуси. Это было, конечно, очень обидно, но это спорт. И тут решает секунды. На 800 метров у нас отличилась наша также девушка Юлия Осипова, которая лидировала в своем забеге до последних метров, но в конце у нее не хватило немножко сил, и она осталась только третьей. Но я считаю, это тоже большой успех занять третье место в спартаке с Союзом Государства. И заключительный день пошла, пошли смешанные эстафеты где наша команда состоящая из двух девушек и двух ребят, где также были представлены и Купо Юлия Осипова и два мальчика. Вафин Рузиль и а, двойников Роман. Наша команда заняла почетное третье место, приграв также двум командам из Беларуси, которая была представлена профессиональными спортсменами. Я считаю, это достойный показатель для нашей команды. То есть ты уже о результатах немножко сказал, то есть оправдались ли ожидания от поездки, от всего мероприятия? Да, мои ожидания оправдались. Для нас была главная задача – это показать свой уровень, показать личные рекорды. И самая главная задача, которую перед нами поставило руководство российской делегации – это не только выступить хорошо, но еще сплотиться, дружиться, Такой мини обмен опытом между Беларусью и Россией, что нам, в принципе, и удалось показать. Итак, сезон, я так понимаю, закончен уже, и я бы хотел, чтобы ты подвел некоторые итоги всего сезона, то есть не только этого мероприятия, а всего сезона в целом. А, ну, сезон у нас состоит из патакиады между вузами, где ежегодно наши сборные Казанского федерального университета показывают высокие результаты. Понятное дело, бороться с Павловской академией нам с каждым годом все тяжелее и тяжелее. В этом году у нас была общий, очень тяжелая борьба с вузом строительным КГСУ. До последних видов, таких как хоккей и большой футбол, мы шли на третьем месте. Но благодаря усилиям наших хоккеистов, которые в последнем матче обыграли сборную КАИ в овертайме по булитам, мы смогли подняться на общее второе место. И для нашего вуза это считается очень достойным выступлением, что мы смогли все-таки выиграть серебряные награды у строителей, у которых очень много побед в спартакеаде межвузов. Межвузов и также хотелось бы отметить наших футболистов, которые тоже впервые за последние несколько лет смогли стать бронзовыми медалистами и достойно сыграли с Павловской Академии, единственным, которые смогли отобрать очки у такой сильной футбольной команды, как Павловская Академия, которая выступает на России, в НСФЛ и не только. То есть сезон можно назвать успешным? Да, сезон очень успешным, но есть куда расти, есть где тренироваться. Угу. Скоро у нас начинаются подготовительные сборы, снова мы, нас встречает наш Яльчик, где мы будем готовиться к новым победам, к новым успехам. Итак, хотелось бы немножко поподробнее про футбольную сторону, так сказать, спортивной жизни Казанского федерального университета. А. Перед этим сезоном было достаточно большое обновление состава и состава, игр, и игроков, и тренерского штаба. Вот хотелось бы твое впечатление о работе новых людей, так сказать, структуре футбольной услышать. В этом году мы решили пойти на эксперимент и поставили главным тренером не сотрудника вуза, а обычного студента, магистра нашего Руслана Юнусова, и плодотворная годовая работа показала, что мы сделали правильный выбор. В прошлом году наша команда очень плохо выступила, заняла пятое или шестое место, я точно уже не могу сказать. В этом году мы поднялись очень высоко, потому что полностью был обновлен состав, очень много новичков. Начало сезона для нас сложилось очень тяжело. Первые игры мы втягивались, проиграли 4-0 Энергетическому университету, и можем можем было подумать, что да, в этом году будет такой же плохой сезон. Но скажем каждым разом, с каждым туром наша команда набирала свой ход. Видно была работа нашего тренера Руслана Янусова. И уже ближе к концу сезона мы набрали такой ход, что смогли отобрать очки у Павловской Академии. Я лично присутствовал на этой игре. Наша команда проиграла 2-0 и просто сделала то, что не смогли никто. Отыгралась и могла даже в конце победить. Но немножко нам не хватило. Мы сыграли ничью. Это очень хороший результат. В принципе, это выступление в этом году является для нас открытием. И из всех команд сборных хотелось бы выделить именно сборную по большому футболу, сказать спасибо большое нашим игрокам, нашему тренеру. Надеемся, что на следующий год Руслан Янусов у нас также останется наши обоими, и мы уже будем бороться за вторые и, возможно, даже за чемпионский титул. Спасибо большое, что пришел. Большой друг нашей программы Ринат Мингалеев. Спасибо вам за приглашение. Мы очень вам благодарны за то, что вы в течение сезона освещаете все наши игры. Надеемся, что на в следующем году вы также будете сотрудничать с нами и освещать наш студенческий спортивный клуб и все наши соревнования. Напоминаю, в гостях у нас был председатель спортивного клуба «Казанский Юлбарс Ринат Мингалеев. Это была программа «Неделя спорта» и я ее ведущий Арсений Каримов. До свидания, до новых встреч!